Ну что и мне? Я сам буду играть Ну и ладно вот, да. Дай мне сам играть НЕТ! М -м, я первый играл Ну ладно, вот, ну, ты жаль, я буду свою игру ну, И тварь О, вот, чип, -чип А где честно папус. Он начинает да, почувствовать! Камила, можно я с тобой поиграть? Нет! Нет, ты сзади на... Ты сзади Ты сзади Теперь я не дам... Не дам тебе свою Камила, ну пожалуйста! Я буду тебе помогать! Ладно, играй! Я буду вот я буду думаю, мальчиков собирать. Разбираю, разбираю, разбираю папуса. И нолика буду в перемешку. Буду в перемешку все. искать. О, давай перемешку искать Давай Сейчас Сейчас буду я еще мешать, мешать, мешать, мешать. Что, давай собирать. Давай Я зачем то я. я Ой, Ой. Вот какой-нибудь норик получ... получился у меня Смотри, смотри на папщика. Кто быстрее все заберу, кто быстрее все заберу. Во! Половина, папы сорваться правая половина нет. Папуш должен чарыны у меня получилось! Соберу я опять? О, собрал. У меня что-то опять не получается. О! Нет, тоже не правильно. Нет. Помоги мне чуть-чуть. Давай. Спасибо. Да не за что. Ты дефектки, большой, большой дефект. Какой какой-то не папус, а гагзило. Вау, у меня получилось! Большой секрет получилось Собил опять А кто такие фички Большой-большой секрет Шпуля, привет Привет, Симка Как дела? Хорошо Вон Нолик идет О, Тилет Нолик Давай вместе с тобой тужи. Ой, как сложно на палки приходить. О! А мне не сложно. А -а -а! Помогите! Спасибо, Шуля. Я за что, Нолик? Тоже... Что у вас тут случилось? Да нолик, да Нолик тут упал. Конец! Танец. Понравилось Танец. наше видео? Ставь видео. лайк и подписывайся на мой канал. Да. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.